Снова всем welcome, это снова я. На этой трассе я нахожусь около магазина автосалона, скажем так, и сервиса Дайхацу. Вот он новый здесь построенный. Там стоят машины на продаже. Так далее. Выставочные образцы вот на там и салон у них. И вот здесь. В принципе, могу показать немного. Там звук-то слышно, нет? Значит, вот такое вот здание. Это открытие недавно было. Вот у них тут стоят эти, ну, примеры, скажем так, выставочные. И парковка для для клиентов. Вот сейчас я немного пойду, покажу вам этот сервис. お伺いしてますか? ミロだけです新しいミロですからちょっと面白いですサービスを初めて見ていますこういうふうに面白い綺麗ですできたばっかりです oh, yeah. <笑><笑> год какой-то. Такое вот место диагностики и ремонта автомобилей. подъемник такой вот в пол монтированный Метр это для того, чтобы определять торможение, То полностью все торможение, и вибрацию и, скажем так, износ. Вот такой вот магазинчик так автосалон и при нем сразу сервис идет вот все открыто все свободно как бы есть конечно очень э, не так много скажем так таких открытых салонов в которых все открыто и можно посмотреть в основном это все закрытой территории туда просто так не зайдешь вот Демору, типа дайхаться мол торговый центр как бы и название цукишима вот от цукишима вот малолитражки такие вот продаются вот разные модельки у них кстати вот неплохая машина она но она что-то ну как бы дороговато, конечно вот 2 миллиона иен за новую можно было сделать, конечно, и подешевле. Не знаю, за что тут такие деньги. Причем объем там... Ну, то есть до 600 кубов идет объем. Что желтые номера, это до 600 кубов. Вот кто-то предел. Блин, похоже на приус, а значок Daihatsu стоит. Блин, и сзади тоже похоже очень. В общем, скопернули приус. Вот, стекла даже и тот тойотовские стоят. видел тот скопировали короче мебиус ну, мебиус скопировали приус в общем или просто значки на него распечатали я не знаю приделали приклеили в общем внутри там вон дай написано прикольно Вот так вот. Вот такой вот салон. Ну и если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в новых видео. До связи.